Всем доброго времени суток! На украинскую певицу Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, началась Травля в России. Кремлевские пропагандисты пишут, что обнищавшую артистку бросил жених. Теперь ее назвали предательницей, хотя Лорак ни разу публично не высказывалась о российском вторжении. Лишь в начале февраля Певица обтекаемо призывала к миру. Волна поднялась из-за отмены концерта, запланированного на 25 ноября в Новосибирске. Пропагандисты предполагают, что это связано с критическими высказываниями в адрес спецоперации. Где сейчас находится Ани Лорак, она не афиширует. На ее официальном сайте в гастрольном графике указаны только европейские города. На осень у артистки запланирован тур по городам Германии, а также выступление в Чехии. Похоже, теперь Ани Лорак не рада не только в Украине, но и в России, где певица живет и работает последние годы.